Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Куда едете? Никуда свою разружайте. Приехал. Какой город? Какой город? А? а? В Киев приехал. А -а -а. А -а -а. Еще дороги есть у вас у нас они всегда были, ведь строятся, раз новые и новые строят. А -а -а. Покажите вокруг, Покажите, посмотрю хотя бы. Киев. Нельзя. Не покажут. Почему? А потом блядь, ебанутый из ебанутых соседей прилетают ракеты до нас. Ладно. Мне только покажите, что там творится у вас, посмотрю, какой прекрасный у вас у нас, блядь. Киев, я Киев, понимаешь? То не свину Русия, блядь. У нас не Россия, а Россия. Сила. Свея на Руси. Мы на Руси. могучие. На... Мы... Вы до Руси ничего не имеете. Вы россияне Вы федераты, Вы российские федерасты. Вы с федерации, да? Федераст? Ты федераст? Да? Почему? Это же у вас разрешили. Подожди. У вас же разрешили. Ты живешь в Российской Федерации, так? Россия. Российская Федерация, ты федераст. Я Российская Федера... Федерация, живу. Они ну, что то, ты Фед... говоришь то, там. То, то... ты федераст. Ладно, ладно. Ну, то... а ты те... Россий... Подожди, подожди, не... Я, не... я тебя понял. Я Сейчас послушай меня. Слухай, Почему, Почему у вас тогда разрешили пидорасам ходить? М Называешь нас пидорасами, а вам у вас, а вас разрешили. Вас Кто тебе сказал? А ну пока уже документы разрешили. Разрушили. Документы есть у вас, бляс. Посмотри, какие Google ну, вам помощь. Ну, тоже интернет есть, покажи. Блин, сейчас, чтобы а тебе показываю? А ты живешь? где ты живешь? Який, ну, який, где ты живешь? Я из Москвы. О, нажми Москва. Гей-клубы, сука. 20 гей-клубов, ебалите в рот, блядь. Пишите в Украине и Польше взяты. В одни Москвы, сука. Подиви, сколько вас пидорасов, блядь. Ебалите в рот. А ну нажми. Нажми Google карта, нажми, гей-клубы! Hey Сука! Сейчас, сейчас! А ну нажми! А ну нажми, гей-клубы hey в Москве! Хорошо. Сука, 20 штук, блядь! Чувак, 20 штук в одни Москве! Хорошо! Ай, блядь! По крайней мере, у меня в городе, где я живу, да, в моем городе, ни одного гей-клуба нет, я даже не видел ни одного пидараса, честно, клянусь тоби. Сука, 20 гей-клубов в Москве. 20. Блин. смотри, у меня в Украине гей-клуб и бары написал. <laughs> Чувак, я тебе скажу, нажми Москва. Я не бачу, что... Я не бачу. там написать можно знаешь что? Ты oh. вкрути, ты Google карту, Google карту чувак, Москви. и напиши, ей клубы Москві. Смотри, серьезно, я написал. Да, серьезно, нет, чувак, там написать можно хуй, хуй что? Так что ты не показываешь, написать. я тебе завтра так, так само могу написать и везло тебе, чувак, нажми. Google-карту и нажми в Москве гей-клубы. Ёбаный ты в рот. От, мы с тобой закончим разговор, да? Найдешь и подивишься, ты охуешь. Больше, чем, блядь, в Польщу в Москве взято. Позорники, едики.